Немножко грязный, но тем не менее вкусный и очень даже привлекательный уровень. И раз, и все, в принципе. Слишком легко. Гладис, ты, по-моему, стареешь. Стареешь, или, по-моему, я умнее. Может быть. ладно, пойдем протестируем, а там посмотрим. И раз. Окей. Раз. Хорошо. Сюда, это куда? Я все понял. Элементарно ватса. Элементарно. О, вытворяют трюки. А ну, кубик, кубик, кубик. Кс -кс -кс -кс. О, привет, спасибо. Да, бред. Испытание твоя добыча. Да, Кстати, это Воу, воу, воу, яйцо, яйцо, подожди. Они украли мое яйцо, какого черта. Тут у нас немного взрывается комплекс. Давай немного. Почини его. Нормально. Я не могу дверь сквозь. Да. Сбросил их на дверной механизм. Вырубил его. Я. Птица, птица! птица, Вот по делам тебе, чтобы тебя сожрала эта птица. Да, да, да, не так уж и. слушай, мы сбежим отсюда очень скоро, обещаю, обещаю. Надо только придумать, как, как сбежать. И это, конечно же, мне надо думать, да? И раз, и о, о, о, о, щит. о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, да, я конечно мега мозг Больше не оживет, так скажем Ой, я буду на тебя Ты меня держишь? Ты по не выделайся Давай, какой мне надо? Оранжевый, раз Уважение, уважение Турельки, турельки Да, я помню такое Здрасте, вас обновили Оп-оп-оп-оп-оп Я сегодня добрый, не буду вас она не мертва. Она вот, живо. Все хорошо. Лови. На. <существует> Она так нравится их убивать. <существует> Один куб уничтожен. Что? Чего? А куда? Ладно, пофиг. Куда мы идем? А, ну все, мы сбежали. Да, как-то с это не предусмотрел. Да похер. Об этом это волнует? Тут какие-то остальные яйца. В ты выглядишь глупо. Это не мое мнение. Так записано в твоем личном деле. Другие люди в нем выглядели нормально. А в твоем деле ученый записал, что ты в нем смотришься глупо. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное. Стоп. Это женщина. Хотя, что она может. Стоп. Тут сказано, что у нее научная степень. По моде из Франции. А у тебя голос в первой части просто отвратителен. На минуточку. Вот. Да. ой ой ого, но очень сильно шмаляет. Ха, что такое? Что такое? Все? Наши полномочия, все. Давайте обойдемся без резни, ребятки. Пока я вас всех не порезал. Нафиг. О, это что, самая песенка? Мне сейчас тур дадут. Ой, тур дадут. Шоколадный, надеюсь. Надеюсь, шоколадный. Главное, без вот этой верхней глазури или что вот эта мягкая хрень. Это такая невкусная. Это 6 шесть. Какие Здесь написано, что следующий тест был разработан Нобелевским лауреатом. Нобелевским лауреатом? Серьезно звучит очень пафосно. Заберите. Оп, а я сюда попал. Опа, секретки. С добрый день. А, это шарага. Шарага поклонников кофе. Ну бред. А зачем мне это? А, а ну так все, я все понял, все, все. Ну просто это, немножко затупил Затупил, флешка, как флешка, затупила и все Просто делаешь вот так Ты, наверное, думаешь, Ах, что слишком легко Ах, Что же меня ждет? Торт, дай торт Нет я торта, печально Я заберу у тебя кресло и продам на ebay, все Мне нужен хотя бы один куб На самом деле мне нужно два куба а, только как... <свист> за избиение я могу подать иск в суд. Какого черта вообще? Я сожгу тебя нахрен. <свист> <свист> <свист> вот и все. Ай, тихо, горячий парень не Ну все. Ну... ну давай выбирай. Алло. Родители, мы <свист> не, <любят>. провести... <свист> не, ну прикольно, прикольно ты, конечно, <свист> шутка. <свист> ну я запомню. Дорога. Здорово! Здорово! А, добредь! Что-то ты грязный очень какой-то стал. Я знаю, У меня перерыв, дружище! Перерыв! А! Слушай, надо пройти еще... Увидимся в суде, приятель! Так, слушай, надо пройти еще пять камер. 5 камер надо пройти еще. Ну, это не так уж и многое. Для побега. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Portal 2. Да. Удачи!